Мы так рады, что вы с нами на программе «Иисус Целитель». Мы уже какое-то время, долгое время учим об уме, потому что нам всем нужно быть искусными в своей умственной жизни, ведь ум с нами до конца наших дней. Вы же не оставляете свой ум дома, отправляясь в отпуск. Он с вами повсюду. И хорошо бы наслаждаться тем, что вы допустили в свою умственную жизнь, так? В качестве основного места писания мы используем то, что Павел пишет во втором послании к Тимофею 1.7. Ибо Бог не дал нам духа страха, но силы или власти и любви и здравого ума. А расширенный перевод подробнее описывает здравый ум как спокойный, уравновешенный, дисциплинированный и владеющий собой. Нам нужно научиться умело обращаться с божественным наследием здравого ума. Точно так же, как нам во Христе принадлежит исцеление, процветание, победа. Здравый ум тоже является частью нашего наследия во Христе. Ум Иисуса перенес мучение, терзание. На его голову надели терновый венец, означающий, что его ум принял наказание, чтобы мы могли иметь мир. Аминь. Иисус не переживал умственных мучений во время Своего земного служения, но тогда же, когда на Него был возложен грех на кресте, на Него было возложено и наказание мира нашего. Аминь. И было бы неправильно иметь беспокойный ум, когда Иисус за все заплатил. Ему наш здравый ум стоил всего». Нам следует умело обращаться со здравым умом и с почтением к той цене, которую Он заплатил. Аминь. Ему угодно, когда мы живем в мире, в спокойствии, в уравновешенном здравом уме, который Он для нас приобрел. Аминь. И важно понять, что чтобы наслаждаться здравым умом, нужно уметь отстаивать свою позицию. Враг будет противостоять нам, пытаясь внедрить неправильное мышление. Ведь ум — это его поле битвы. Почему? Потому что, добившись от нас неправильного мышления, он получает доступ в нашу жизнь. Он знает, что к тому, кто мыслит правильно... У Него нет никакого доступа. Так что нам нужно постоянно мыслить правильно. Как? Обновляя свой ум Словом Божьим, познавая мысли Бога, Слово Божье, и делая Его мысли своими. Как? Размышляя о Слове, исповедуя Его, живя им, применяя Его на практике в своей повседневной жизни. Аминь. И любым неправильным тревожным мыслям нам нужно научиться мастерски отвечать, применяя свою власть. Давайте продолжим рассматривать Ефесянам 6.10. Мы уже изучали это место Писания в предыдущих эпизодах, и сегодня постараемся довести некоторые мысли до конца. Ефесянам 6.10. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Бог и Его Слово едины, так что, чтобы укрепляться Господом, чтобы быть сильными в Господе, нужно быть сильными в Слове. А что это значит? Наполняться им, быть полными слова, наполняться потоком Слова. Аминь. И также Павел говорит «укрепляться могуществом силы Его». А что такое могущество силы Его? Дух Святой. Иисус сказал, «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Так что, по сути, Павел говорит, «Братья мои, будьте полны Слова и будьте полны Духа». А почему он это говорит? Потому что, будучи полными Слова и полными Духа, мы сможем смело выступить против любого противостояния, любого противника, любого врага. Аминь. Трудно быть смелыми... Будучи не до конца наполненными. Легко поколебаться, когда вы не совсем полны. Но когда вы полны, ничто не может сдвинуть вас с места. Итак, Павел пишет в Ефесянам 6:10. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во все оружие Божье чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти. Наша проблема не в людях. Аминь. Я говорю, наша проблема не в людях. Вы скажете, "Но ну, выглядит, что проблема в них. На самом деле, часто они находятся под влиянием. Дьявол их использует и хочет, чтобы вы бились с человеком. Потому что так вы никогда не разберетесь с корнем проблемы, то есть с ним. Итак, наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Это просто четыре разных ранга или четыре разных уровня демонов. И у нас есть власть над всеми ими. Аминь. Мы можем применять свою власть. Мы уже начали рассматривать разные части всеоружия Божьего, в которой нам сказано облечься в Ефесянам 6.11. И сегодня мы продолжим это делать. Почему нам нужно облечься во всеоружии Божье, Чтобы мы могли стать против козней или стратегии врага. Лучше не сталкиваться с трудностями, не имея под рукой оружие. Мы уже рассмотрели некоторые доспехи в предыдущем эпизоде, и я рекомендую вам его посмотреть, чтобы изучить их глубже. Сейчас же я лишь коротко их перечислю. Во-первых, пояс истины. Это значит точно понимать Слово Божье. Аминь. Противостоянию нужно отвечать Словом, и необходимо понимать Слово, чтобы применять его корректно. Во-вторых, броня праведности. Мы праведны не потому, что мы все сделали правильно, а потому, что Иисус все сделал правильно и дал нам свою праведность. Аминь. И поскольку Он сделал нас праведными, теперь нам нужно так жить. Эта праведность должна проявляться в наших делах. В правильных поступках, в правильном мышлении, в правильной жизни, в правильном отношении к людям. В том, что мы на правильной стороне, на стороне слова в любых вопросах. Аминь. Занимая правильную позицию, стоя на слове, мы смелы. Если же мы не ходим в праведности, стоим на чем-то другом вместо слова, мы не сможем быть смелыми пред лицом противостояния. Нам нужно быть в правильном положении. Аминь правильно вести дела в бизнесе, правильно поступать с другими людьми, правильно взаимодействовать с Богом. Аминь. Мы на это способны, так как соделались праведными перед Ним. И нам нужно ходить в этой праведности в своей повседневной жизни. И в-третьих, в предыдущем эпизоде мы немного подробнее поговорили о том, что наши ноги должны быть обуты в готовности Евангелия мира. Послушайте, мы должны быть готовы к чему угодно ежедневно ходя во свете слова. Аминь. Итак, мы уже посвятили время этим трем доспехам, и сегодня пойдем дальше. Следующим мы рассмотрим щит веры. Мы угашаем все раскаленные стрелы врага щитом веры в Слово Божье. Аминь. Дьявол атакует ум всевозможными раскаленными стрелами. И вам нужно выставить Слово как щит, отвечая на них тогда этот щит Слова возьмет удар на себя, а не ваш ум. Аминь. Итак, нам дан здравый ум, но его следует защищать, используя веру в Слово Божье. Помните, Иисус был в пустыне искушения в 4 главе Луки. И когда дьявол говорил что-то, бросал Иисусу какой-то вызов, модель поведения Иисуса в отношении дьявола была такова. Написано, Иисус отвечал ему словом. Таков был его подход. Он продемонстрировал нам щит веры в Слово Божье. Таков и наш подход. Мы отвечаем словом. Аминь. Следующий предмет нашего снаряжения – это шлем спасения. Что это значит? Вам следует знать о своем положении в Боге. Вы искуплены, и вам нужно знать, кто вы во Христе, что принадлежит вам благодаря спасению. Аминь. Вам нужно знать, кто вы во Христе, что принадлежит вам во Христе, и что вы можете делать во Христе. Если вы этого не знаете, ваш шлем не на месте. И вы не сможете мастерски справляться с нападениями, не зная, кто вы во Христе. Выясните, кто вы во Христе. Папа Хэгген, наш духовный отец, часто говорил, «Найдите места Писания, говорящие о том, кто вы в Нем, во Христе». Места, содержащие такие фразы, как «в Нем», «во Христе», «в Котором», «через Него». Все эти места показывают, что принадлежит нам благодаря тому, что мы принадлежим Ему. На домашней странице нашего служения, dufrainministries.org мы разместили список всех этих мест Писания. Он находится в разделе «Магазин» в документе под названием «In Him Scriptures». Вы можете бесплатно скачать его на свое устройство или же распечатать. Питайтесь этими местами Писания. Мы предоставили этот список, чтобы вы укреплялись в Слове, прививали себе Слово, могущее спасти ваши души или обновить ваш ум. Узнавая, кто вы во Христе, что принадлежит вам, что входит в ваш комплект спасения, вы надеваете шлем, и ваш ум защищен. Аминь. Потому что ваш ум обновлен. Шлем спасения – это обновление ума, знание того, кто вы во Христе, защищающее ум от неправильных мыслей. Неправильные мысли приходят, и не зная, кто вы во Христе, вы примете их, часто даже не осознавая, какой ущерб они несут. Далее говорится о мече духовном, который есть Слово Божье. Это использование произносимого слова против врага. Вы отвечаете на его атаки, произнося Слово Божье. Говоря Слово, вы вкладываете меч в руки Духа против врага. Аминь. Аллилуйя. Все остальные предметы нашего снаряжения оборонительные. Это единственная наступательная часть нашего всеоружия. И мы должны быть постоянно снаряжены. Помните, что Павел сказал, «Облекитесь». Не просто исповедуйте, что вы облекаетесь. Исповедовать хорошо, но важно так жить, проводить так свою повседневную жизнь. Совершенно нормально сказать, «Отец, я надеваю пояс истины», но тогда нужно и ходить в истине. Невозможно просто надеть его через исповедание, а жить как заблагорассудится, понимаете? Аллилуйя! Почему Павел сказал нам «облечься во всеоружие»? Потому что, согласно Ефесянам 6.12, наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Слово, переведенное здесь как «брань», не означает борьбу. Мы не боремся с дьяволом, мы ему не соперники. Именно поэтому Иисусу пришлось прийти, потому что человек не мог справиться с дьяволом. Поэтому ни в коем случае нельзя так мыслить. «Я сражаюсь с дьяволом». Он побежденный враг. Зачем сражаться с кем-то, кто уже побежден? Ради вас. Так что нам нужно понять, что речь не идет о борьбе с дьяволом. Что же это за брань с бесами разных уровней, атакующими нашу жизнь? Ради чего мы облекаемся во всеоружие? Давайте заглянем в толковый словарь слов Нового Завета Уильяма Эдви Вайна. Там это слово «брань» определено как «колебание». Дьявол борется с нами, чтобы поколебать нас и мы облекаемся во все оружия, чтобы не поколебаться, не для того, чтобы сражаться, а чтобы не поколебаться, чтобы быть защищенными от противостояния, которое пытается нас поколебать, пытается сдвинуть нас со Слова, пытается сдвинуть нас с победы, пытается сдвинуть нас с мира, пытается сдвинуть нас с веры, враг пытается нас поколебать во всем, что принадлежит нам во Христе. Аминь». Итак, облекаясь во всеоружие, зная, кто мы во Христе, и будучи исполнителями Слова, живя по Слову в своей повседневной жизни, практикуя Слово, мы можем твердо стоять на Слове, и какую бы стратегию ни использовал дьявол, он не может нас сдвинуть. Аминь. Итак, нам нужно быть полными Слова и полными Духа, как сказано в Ефесянам 6.10, а также одетыми в свои доспехи каждый день. Никогда не снимайте их, никогда не снимайте свой шлем спасения. Это не то, что нужно снимать, а то, что нужно надеть и спать в этом, ходить в этом, жить в этом. Это образ жизни. Аминь. Будучи полными Слова, полными Духа, облегшись во всеоружие и нося его как следует, мы способны быть непоколебимыми. Аминь. Мы не можем помешать противостоянию приходить, но мы точно можем не поддаваться его влиянию. Аминь. Мы не боремся с дьяволом. Как я уже сказала, он побежден. Нам не нужно бороться с поверженным врагом. Мы не сражаемся с ним. Аминь. Мы подвязаемся добрым подвигом веры. Аминь. А делаем мы это, сосредотачивая свои мысли на слове, храня слово Божье в своих устах и отвечая противостоянию словом. Крепко держась за слово, отказываясь колебаться, чтобы ни было. Аминь. Павел сказал нам подвязаться добрым подвигом веры. Почему он назвал его добрым? Потому что он выигрышный. Это тот подвиг, на который мы уполномочены. Мы не уполномочены на подвиг беспокойства. Мы не уполномочены на подвиг эмоций. Аминь. Бог не уполномочил нас на подвиг страха, потому что страх не от Него. Бог Своим Словом и Духом уполномочил нас противостоять всему этому. На самом деле, добрый подвиг веры – это битва слов. Когда что-то звучит, мы на это отвечаем Словом Божьим. Когда приходят тревожные мысли, когда то, что враг внушает, атакует наш ум, мы противостоим этому словом. Аминь. Откройте со мной, пожалуйста, 1 Петра 5, восемь. Я прочитаю это место в расширенном переводе. 1 Петра 5, 8. Нам очень важно увидеть, как ведет себя здравый ум, поскольку он нам дан. 8 стих. Будьте уравновешенны, сдержанны, трезвы умом. «Будьте бдительны». Что это значит? «Будьте внимательны». «Будьте внимательны». Дьявол только того и ждет, чтобы вы были не наблюдательны. Он любит действовать незаметно. Наше дело и привилегия — быть бдительными и осмотрительными. Как часто? Во всякое время. Во всякое время. Почему? Потому что враг ваш... У вас есть враг, так? Потому что враг ваш, дьявол, бродит вокруг, как лев, рычащий от яростного голода, ища, кого схватить и поглотить. Послушайте, он рычит, как лев, но он не лев. Он никакой не лев. Знаете что? Лев из колена Иудина вот кем мы наполнены. Аминь. Итак, дьявол ходит и ищет кого-то. Кого? Того, кто не полон духа, не полон слова, не обличен во всеоружие. Так? Он ищет, кого схватить и поглотить. Что же делать? Противостойте ему. Он будет нападать, но противостойте ему. Как? Будьте твердыми в вере против Его натиска, укорененными, утвержденными, сильными, непоколебимыми и решительными. То есть, я не отпущу, я не отступлю, я не сдамся, я не убегу, поджав хвост, я решителен. Аминь? Здесь сказано, что нам нужно быть твердыми в вере. А что это значит? Не меняйте то, во что вы верите, Встретившись с противостоянием. Вот что это значит. Стойте твердо в своей вере. Вы верили, что вы исцелены до появления симптомов. Верьте, что вы исцелены после появления симптомов. Вы верили, что Бог ваш обеспечитель до того, как возник недостаток. Когда выглядит, что возник недостаток, все еще верьте, что Бог ваш обеспечитель. Аминь. Вот что это значит. Помните, во время Своего земного служения Иисус однажды сказал ученикам, «Переправимся на ту сторону». И они все сели в лодку и отправились на другую сторону. Почему они сели в лодку? Потому что Он сказал, «Переправимся на ту сторону». Они думали, что переправятся на другую сторону, так? Иисус сел в лодку и уснул. Ученики же... Управляли лодкой. Поднялась буря, и лодка начала наполняться водой. А некоторые из учеников практически жили на воде до того, как последовали за Иисусом. Они были рыбаками. И они знали, что делать. Лодка не была для них чем-то незнакомым как, впрочем, и нахождение в лодке во время бури. Так что они делали все, что знали во время этой бури. Однако ничего не получалось. Тогда ученики подошли к Иисусу, разбудили Его, и послушайте, что они сказали. «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Другими словами, они обвинили Иисуса в равнодушии из-за того, что Он не паниковал вместе с ними. «Ты не расстроен так, как мы, значит, тебе все равно». Но прислушайтесь к их словам. «Неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» А, кто сказал им, что они погибают? Иисус сказал, «Переправимся на ту сторону». Ученики изменили то, во что они верили. Теперь они верили, что погибают. Понимаете, что значит твердо стоять в вере? Не менять то, во что вы верите, только потому, что вы что-то увидели, что-то почувствовали. Они многое чувствовали во время бури. Они многое видели во время бури. И именно это заставило их изменить то, во что они верили, и поверить, что их ждет погибель. Итак, твердо стоять в вере означает верить в то же слово, в которое вы верили до того, как появилось противостояние. Просто не меняться. Иисус проснулся, и у Него ничего не изменилось. Он встал, запретил ветру, буре, волнам, все утихло, и Он обернулся. Не для того, чтобы разобраться с дьяволом. Обернувшись в лодке, Он обратился не к дьяволу, а к ученикам, где вера ваша. Маловерные. Это была их мера веры. И они не использовали даже то малое, что у них было. Так? Не они вызвали бурю, но они получили обличение во время бури. Если мы не стоим твердо, это наша вина. Это не вина бури. Это наша вина, потому что нам дано все, чтобы иметь победу в любой жизненной ситуации. Аминь. Будьте полны Слова, будьте полны Духа. Почему нам нужно твердо стоять в вере? Ну, в первом Иоанна 5,4 сказано, «Сия есть победа, победившая мир, вера наша». Переправиться на ту сторону возможно только верой, применяя свою веру. Я никогда не забуду, что сестра Глория Копленд сказала много лет назад. Мне это так понравилось. Ваша победа ждет проявления вашей веры. Победа принадлежит вам, но к ней нужно подключить веру. Аминь. Почему? Потому что вера активирует победу, которая всегда вам принадлежала. Это победа с голосовой активацией. Вкладывая слова веры в свои уста и произнося их, вы активируете свою победу. Вот почему нам нужно твердо стоять в вере. Вот почему нам нужно быть непоколебимыми. Аминь. Того, кто наполнен, невозможно сдвинуть. Аминь. Аллилуйя. Я так благодарна за привилегию делиться с вами словом. Возможно, кто-то из зрителей говорит, «Пастор Нэнси, я устал от того, как я живу. Я устал от постоянного давления обстоятельств, противостояния, кризиса за кризисом, проблемы за проблемой, разочарования за разочарованием. Я вам скажу, Бог дал вам будущее, подарив вам Иисуса, но вам нужно принять Его. И мы хотим дать вам эту возможность прямо сейчас». Если вы не рождены свыше, даже если вы член церкви, но вы не родились свыше, вы никогда не призывали имя Господа, чтобы спастись, мы хотим дать вам эту возможность. Прямо сейчас просто помолитесь вместе со мной, чтобы родиться свыше. Скажите, «Отец, я принимаю Иисуса, которого ты мне подарил. Я принимаю Его как своего Спасителя. Я благодарю тебя за то, что Он омыл все мои грехи Своей кровью». И дал мне совершенно новое начало. Я новое творение во Христе. Бог мой Отец, Иисус мой Господь и мой Спаситель. И теперь я Дитя Божье. Аминь. Аллилуйя. Мы так рады, что вы с нами на программе «Иисус Целитель». Послушайте, я верю Богу, что вы услышите ответы для своей жизни. Спасибо Богу за свет Слова, так? Со мной в студии есть слушатели, и я рада, что и они, и вы сегодня с нами. Ожидайте ответы. И, слушая проповедь, вы освобождаете свою веру. Я понимаю, что, возможно, вы удобно уселись и расслабились, но возгрейте свою веру. Подключите свою веру к Слову, потому что именно тогда оно начнет влиять на вашу жизнь. Аминь. Мы учим об уме. И я так рада возможности учить на эту тему, потому что победа принадлежит нам в каждой сфере, включая умственную. Аминь. В качестве основного места писания мы используем 2 Тимофею 1.7. Павел пишет Тимофею, и он наставляет его, ибо Бог не дал нам духа страха, но силы и любви и здравого ума. И эта сила также проявляется в применении власти. Аминь. Власть принадлежит нам, и мы можем применять ее против духа страха. Также любовь принадлежит нам. Внутри нас любовь Божья. Библия говорит, что совершенная любовь изгоняет страх. И нам дан здравый ум. Часть нашего наследия здравый ум. Аминь. Иисус заплатил цену, чтобы у нас был здравый ум, неизмученный ум, неистерзанный, небеспокойный, не колеблющийся. Аминь. И прежде чем мы пойдем дальше в учение, я хочу сказать: не миритесь из каплей страха в какой-либо сфере, в какой угодно сфере. Не допускайте боязнь водить машину, боязнь выходить из дома, боязнь остаться одному, боязнь летать, боязнь болезни. Не допускайте ни капли страха в своей жизни. Противостаньте страху, используя свою власть. Послушайте, страх – это дух, и это дух, над которым мы имеем полную и абсолютную власть. Но эту власть нужно применять. И нам нужно осознать, что всю оставшуюся жизнь мы можем жить без страха. Аминь. Без депрессии, без беспокойства, без панических атак, без тревоги. Все это не относится к будущему верующего, стоящего на Слове. Аминь. Расширенный перевод Библии показывает, какой ум Бог нам предназначил. В Библии короля Иакова говорится о здравом уме, а расширенный перевод уточняет, что здравый ум спокоен, уравновешен, дисциплинирован и владеет собой. То есть мы играем определенную роль в здравости ума. Аминь. Дисциплинируя свою умственную жизнь, контролируя, что мы впускаем в свои мысли. Аминь. Откройте со мной, пожалуйста, десятую главу второго послания Коринфянам.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 не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь». Обратите внимание на эту фразу «разрушение твердынь». Многие не понимают, о чем Павел говорит, и что он называет твердынями. В следующем предложении он дает нам примеры твердынь. «Не спровергаем замыслы» в английском «воображение». Что может быть с твердыней «воображение»? «Ниспровергаем воображение и всякое превозношение, восстающее против познания Божия». Вот о каких твердынях Павел говорит. «Это связано с умом, с умственной жизнью, с тем, чем дьявол атакует умственную жизнь, что он внушает уму». Если вы впускаете неправильные мысли, неправильное воображение, это может повредить вам. Это может превратиться в твердыню. Враг может получить оплот в вашей жизни через неправильное мышление. Вот о чем здесь речь. Что нам нужно не спровергать воображение. Послушайте, Бог дал вам ваше воображение. Само по себе воображение неплохо. Используйте его для правильных целей. Представляйте себя исцеленными, свободными от боли. Представляйте, как благословение Божье приходит в разные сферы вашей жизни. Об этом думайте. Но здесь сказано «не спровергать воображение и всякое превозношение». Какое воображение? Какое превозношение? Восстающее против познания Божьего. Воображение, соответствующее воле Божьей. Хорошо. Это не твердыня, через которую действует враг. Не спровергать нужно все, что против познания Бога, против познания Его Слова. И в продолжение Павел говорит «И пленяем». «Всякое помышление в послушании Христу». Если мысль непослушна Слову, непослушна Христу, она достойна одного – неспровержения. Аминь. Пленение. Что значит пленить? Это значит наложить ограничения. Когда приходит какая-то мысль, и вы не уверены, откуда она пришла, Возьмите ее в плен. Не позволяйте ей свободно разгуливать по вашей жизни. Проверьте ее. И если она соответствует Слову, можно ее принять. Если же она не соответствует Слову, не впускайте ее. Аминь. То есть держите мысль в плену, пока не удостоверитесь в ее происхождении. Не просто предполагайте, что что-то от Бога. Проверяйте. Как? Как? Словом. Что Слово говорит об этом? Итак, не впускайте мысль, пока не узнаете ее источник. Держите ее в плену. И осознав, что она не от Бога, не давайте ей волю. Запретите ей входить в вашу умственную жизнь. Аминь. Аллилуйя. Павел говорит о работе с умственной жизнью, потому что неправильный образ мышления... Это твердыня, через которую действует враг. Знаете, враг не может действовать через правильное мышление. Он может действовать только через неправильное мышление. Вот почему он пытается внедрить неправильные мысли в вашу умственную жизнь. Но вы должны что-то с ними делать. Вы не можете просто сидеть и ждать, пока Бог что-то с ними сделает. Почему? Потому что Он уполномочил вас. Помните, мы читали в послании к Тимофею, что Бог дал нам силу, власть. Он дал нам власть, чтобы разбираться с этими мыслями. Нам не нужно дожидаться действий небес. Мы уполномочены небесами. Как только появляется неправильная мысль, неправильное воображение, разбираться с ними. Не спровергайте воображение, которое предполагает наихудшее. С вами так бывало? Приходит мысль, и вы представляете, а что если это случится, а что если то случится? На самом деле, беспокойство — это просто воображение. Так, еще ничего не произошло, а вы уже представляете худшее. И это превращается в беспокойство. Слово говорит что-то о такого рода воображении. Его нужно не спровергнуть. Аминь. Нам нужно дисциплинировать себя, чтобы думать или принимать только те мысли, которые соответствуют Слову. Я проповедовала на эту тему в нашей церкви, и людям понравилась одна яркая иллюстрация. Это личная история, которая поможет вам запомнить, что значит неспровергнуть. Заметьте, как агрессивно звучит эта фраза ⁇ неспровергаем замыслы ⁇ Не просто ⁇ говорим им нет ⁇ а ⁇ неспровергаем ⁇ Замыслы нужно неспровергнуть так, чтобы они не поднялись вновь, верно? Так вот, иллюстрация. Я уже рассказывала о своей семье. Мой папа всю жизнь выращивал хлопок и пшеницу на юго-западе Оклахомы. И через его ферму протекал ручей, а также на его земле был водоем покрупнее. Мы там обычно ловили самов, а мама их жарила. Однажды мы собрались на рыбалку с лодки. Это происходило не так часто. Но когда мы подросли, а папа уже не занимался фермерством в одиночку, у него было больше времени, чтобы порыбачить с нами. И, по-моему, в тот раз на рыбалку отправились мама, моя сестра, я, некоторые друзья и папа. Мы спустились к воде, и там на берегу была небольшая весельная лодка. Папа перевернул ее. Она лежала вверх дном возле воды, и он перевернул ее. Мы все сели в нее и выплыли на середину водоема. В лодке были сиденья из досок с обоих концов, а также посередине. Мы все расселись на этих сидениях, и моя сестра сказала, мне кажется, там внизу что-то шевелится. И как только она это сказала, мы увидели огромную крысу, бегущую по дну лодки. Они очень-то приятны быть в лодке с крысой посреди водоема, вдали от берега. Позже мы поняли, что случилось. Когда папа перевернул лодку, крыса, очевидно, находилась под одним из сидений и просто перевернулась вместе с лодкой. Она не из воды к нам запрыгнула. Она вместе с нами приплыла с суши. И знаете, женщины обычно тут же убирают ноги. Именно так мы и сделали. Итак, мы сидим, задрав ноги вверх, словно эта тварь нам их отгрызет. Мы не готовы их опустить. При этом наша семья не слишком эмоциональна. Так что особого переполоха не случилось. Мы просто решили, что вернемся на берег, выбросим крысу, а потом отплывем и займемся рыбалкой. Мы не собирались рыбачить с крысой. Мы просто не хотели, чтобы она бегала у нас под ногами. А папа, как фермер, был готов ко всему. Я говорю вам, для фермера безвыходных ситуаций нет. Он что угодно может приспособить для решения проблемы. Папа всегда носил с собой большой карманный нож. Послушайте, у фермера всегда с собой карманный нож, потому что никогда не знаешь, что может поломаться и пригодится нож. И вот папа достал свой карманный нож, а крыса успела убежать в нос лодки. Под скамейку, которая там была. Под скамейкой было узкое, темное место, куда было не залезть, и ничего не было видно. Так что папа не видел, где крыса. И он просто взял нож и начал им как попало тыкать. Просто тыкать. Мне это нравится, это было весело. Послушайте, когда растешь в маленьком городке, такие моменты оставляют яркие воспоминания. Итак, папа просто тыкал ножом, пока почувствовал, что во что-то попал. И потом он просто держал нож там, пока мы все шустро гребли к берегу. На берегу папа вытащил нож, и оказалось, что он попал крысе в заднюю ногу. Он поднял нож и взял крысу за хвост. А на суше был крупный валун. Послушайте, вот чего заслуживают крысы если они запрыгивают в лодку. Вот что их ожидает. Они не заплатили за проезд, и придется за это расплатиться. Я упущу подробности, лишь скажу, что папа взял эту крысу и не спроверг ее. Он не просто отпустил ее. Он не спроверг ее на камень. Он ее «бам» на камень. Почему? Он разобрался с ней. Вот что я себе представляю, когда читаю «Не спровергаем замыслы». Не обращайтесь с замыслами вежливо, не обращайтесь с ними любезно. Разбирайтесь с ними, им не место в лодке вашей жизни. Аминь. Берите и не спровергайте их. Ну, а всех, у кого крыса – домашний любимец, Бог вас да благословит. Такая уж с нами история приключилась. У вас своя история, у нас своя. По-любому. Эта иллюстрация показывает мне, что такое неспровергать. Это значит быть агрессивными. Агрессивными. Если вы будете беспечно относиться к неправильным мыслям, они вам навредят. Они нанесут вам урон. Павел говорит о том, что нужно агрессивно и смело неспровергать замыслы. Почему? чтобы они не поднялись заново и не испортили вам жизнь, постоянно преследуя вас. Аминь. Аллилуйя. Как мы уже говорили, ум — это поле битвы дьявола. И я вам гарантирую, дьявол будет с вами говорить. В этом мире от дьявола никуда не деться. Он присутствует. Но Он не ваш Господь. У Него нет никакой власти над вами. Он не господствует над вами. Так что не волнуйтесь о том, кто не имеет над вами никакой власти. Ну и что, что Он присутствует, это не дает Ему власти над вами. Аминь. Аллилуйя. Вы будете слышать угрозы врага. Вы будете слышать внушение врага. Не пугайтесь того, что слышите. Давайте... Вспомним жизнь царя Давида в юности. Он начинал мальчишкой-пастухом, пас овец своего отца. И когда он немного подрос, пришел пророк и помазал его в царя. Когда пророк пришел помазать его в царя, он был в поле, выполнял свою работу. После помазания на царство было время подготовки. Он был помазан, но еще не воцарился. И вот, он был дома с отцом, его братья ушли на войну, и отец дал ему поручение. «Пойди проведать братьев, отнеси им еды, посмотри, как они там, вернись и сообщи мне, как идет война». И, конечно, Давид пришел как раз вовремя, чтобы увидеть Голиафа, и услышать, как тот насмехается и издевается над Божьей армией. А воины Израиля прятались. Почему? Потому что они испугались шума, производимого Голиафом, испугались его слов и спрятались. Они не разбирались с ним, не противостояли ему. Он был настолько огромен, что они устрашились того, что увидели. А Давид... 16-18-летний парень уж точно не был велик ростом. Но он сказал, я сражусь с ним, потому что еще мальчиком-пастухом Давид научился, что делать со звуками, которые слышал. Когда он пошел к царю Саулу и заявил, что сразится с Гляфом, тот сказал, «Ты еще юноша». А он ответил, «Когда приходил лев или медведь и уносил овцу из стада моего отца, я гнался за ним, брал его за космы и вырывал овцу из его пасти». Это не происходило на расстоянии. Он был близко, лицом к лицу с этим зверем. И ясно, что он слышал льва и медведя, прежде чем видел их. Но он не убегал, услышав льва и медведя, он стоял на своем. Он использовал свое снаряжение и мастерски овладел им пред лицом противостояния. В то время его противниками были лев и медведь, и он научился не бояться звуков, которые слышал. И когда Голиаф начал говорить, для него это был лишь еще один звук. Он научился, какие бы звуки кто ни издавал, у меня есть завет. Аминь. Вы будете слышать слова врага. Научитесь не пугаться этих звуков. Жизнь полна всевозможных звуков. Враг будет забрасывать вас всевозможными звуками. Но какие бы звуки вы ни слышали, вы в завете с Богом. И у вас есть власть, чтобы не дать им навредить вам. Аминь. Вы не можете помешать дьяволу издавать звуки, но вы точно можете принять решение не ужасаться не бояться и не пугаться атакующих вас звуков. Аминь. Звуки не могут повредить вам, если вы помните о своей власти и применяете ее. Аминь. Кроме того, во время испытания может быть давление на ум. Тело и ум могут что-то ощущать. Точно так же не бойтесь того, что вы чувствуете, как и того, что слышите. Аминь. Неважно, что ум чувствует давление от прозвучавших слов. Вы все равно уполномочены не принимать эти слова. Аминь. Вы не обязаны впускать эти слова. Аминь. Аллилуйя. Просто применяйте свою власть. Давид не бежал от противостояния. И потому, когда пришло большое испытание, он знал, как отстаивать свою позицию. Стойте на своем в ежедневных обстоятельствах, в том, что не является вопросом жизни и смерти, в небольших вещах. Научитесь мастерски применять свою власть. Станьте умелыми в слове. Так вы обретете навыки, и когда придет какое-то большее испытание, вы будете точно знать, что делать, научившись отстаивать свою позицию в неопасных для жизни ситуациях. Аминь. Практикуйте свою веру, тренируйтесь применять свою власть, учитесь отвечать мыслям, практикуйтесь, тренируйтесь не спровергать мысли, тренируйтесь пленять каждую мысль. Прежде чем придут какие-то мучительные мысли, практикуйтесь на маленьких мыслях, которые не так важны в масштабе жизни, но вы знаете, что они не способствуют вашему духовному продвижению. Тренируйтесь их не спровергать и пленять. И когда придут более серьезные мысли, казалось бы, несущие реальную угрозу, вас они не впечатлят, так как вы уже научитесь хранить мир, защищать свой здравый ум. Аминь. Аллилуйя. Помню, мы с мужем были еще не так долго женаты. Я вышла замуж в 22, и к тому моменту мы прожили в браке всего пару лет. Так что мне было около 24 и я не была научена тому, чему я вас сейчас учу. Я была новообращенной христианкой. Мой ум не слишком далеко продвинулся в процессе обновления. Мы с мужем отправились в зарубежную поездку. А я вам скажу, дьявол пользуется тем, чего вы не знаете, так? Вот почему нам всегда нужна поместная церковь. Люди, которые помогут заполнить пробелы в наших знаниях согласятся с нами в молитве, ободрят нас при столкновении с различными испытаниями. Итак, я поехала с мужем за границу, и я так ждала этой поездки. Но как только мы туда приехали, ко мне пришла тревожная мысль. А я не знала того, чему я учу вас сегодня. Я не знала о неспровержении замыслов. Я не понимала своей власти над страхом. Я не понимала, что нужно принять каждую мысль. И вот враг внушил мне, что что-то не так с моим телом. У меня не было ни боли, ни каких-либо симптомов. Но знаете, когда страх говорит, это лишено всякого смысла. Для страха не обязательно логика, так? Враг просто угрожал мне внушая, что что-то не так с моим телом. И помню, я не понимала, как ответить этому «нет», раз я не знаю, правда ли то, что он внушает. Я не понимала, как противостоять этому. И потому я приняла эту мысль и прокручивала ее в своем уме. Что же сделала эта мысль? Она увлекла меня на арену ума уведя меня от сердца, от арены духа, где находится вера. Она утащила меня с арены веры. И я прокручивала эту мысль снова и снова. А на самом деле это страх внушал мне, что с моим телом что-то не так. С телом же все было в порядке. Видите, дьявол хочет вас запутать, чтобы вы начали цитировать места Писания об исцелении. Но если с вашим телом все в порядке, с вами говорит страх. И вы нуждаетесь не в исцелении, а в том, чтобы прогнать страх, который внушает пугающие мысли о вашем теле. А я этого не знала. И страх получил ко мне доступ, поскольку я не понимала того, о чем я с вами говорю. А я только начинала проповедовать, и должна была служить на утреннем воскресном собрании. И как же мне было тяжело. Я имею в виду умственно. Я была под непрерывной бомбардировкой. И пока шло прославление, я через слово «знание» поняла, что Иисус поднялся по одному из боковых проходов, подошел и встал рядом со мной. И я подумала, «Превосходно! Он пришел, чтобы с этим разобраться! Он наведет порядок! Дьявол больше не сможет помыкать мной. Я была в восторге, что Иисус пришел. А Иисус подошел, встал рядом со мной и сказал, «Где твоя вера?» Я была в шоке. Я думала, что он разберется с дьяволом, а он стал разбираться со мной. Как же так? Я не понимала. И я просто стояла в недоумении. «Разве ты не собираешься что-то с этим сделать?» А он сказал, «Где твоя вера?» И продолжил, «В знак того, что я говорил с тобой, вызови тех, кто нуждается в исцелении, и я исцелю их». Мне передали служение, я вызвала тех, кто нуждался в исцелении, возложила на них руки, и они исцелились. Когда он сказал, вызови тех, кто нуждается в исцелении, и я исцелю их, я подумала, а как насчет меня? Слава Богу, что ты хочешь благословить их, но как насчет меня? Видите ли, от меня он ожидал, что я не отдалюсь от веры. Вот что делают неправильные мысли, отдаляют нас от веры. Он сказал, где твоя вера, так как эти мысли уводят нас от веры на арену ума. Вот почему нужно не спровергать замыслы. Если воображение оставить без присмотра, оно уведет вас с арены веры. А когда вы вне веры, у дьявола на руках все козыри, чтобы действовать в вашей жизни. Аминь. Не потому, что у него есть власть, а потому, что вы открыли ему дверь, приняв его мысли. Аминь. И не применяя свою власть. Не пропустите следующий эпизод. Мы продолжим обсуждать то, что Иисус сказал мне.